было. Ты что, смысл? Да в смысле... Нет, я говорил, бармен. <смех> Давай пробиваться вместе. Да погоди. Вперёд. Нет, я не пойду свадьбу. <смех> да, нет. Стой. Стой, стой, стой. Нет. Вперед, вперед. Слева! Справа за трубами! Да-да, определись. <смех> Пошли. Пошли. что сын? Э. Фима, Глобус, пошли. Или может здесь пройти, может. Идем, идем. О! Во. Во! Другое дело, за мной пошли. Уйдите! Да в смысле? Да. Затолкал меня. пта! Хера я тут постоял! А чё не бежим-то? Всем здорова, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить "Сталкер Тень Чернобыля". Итак, мы с вами. И кто? Нормуль. Хорошо. Мы с вами добрались до Припяти, и теперь нам нужно с вами. А... Найти тайную комнату, тайную комнату Стрелка, короче, там какая-то информация у нас важная находится, вот. А встретиться с группой Стрелков, в смысле. Орлы, слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте столы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Че сейчас было? Ты сейчас было. Меченный. Да в смысле. Я тебе говорил, Барвин. Давай пробиваться вместе. Да погоди. Вперёд. Нет, я не пойду с вами. Да, нет. Стой. Стой, стой, стой, нет. Мне надо вот сюда. Найти комнату с Какой нафиг пробиваться вместе с вами? Так, отсчет следующей группы. Это мы читали, да? Нет, нет, ага, не надо 4, мне. скоро будем на месте. Та, через таи Вот, военные. Хотят первыми добраться к центру. Снимем, со слезом, своя дорога. Ничего, что там тоже куда-то. Ладно, пойдем, короче, вперёд, вместе с ними пока что. Пока что. Вот. Вспышка слева вверху. Фанатики справа. Фанатики. Фанат... Какие-то какие фанатики? Фанатики-то монолитовцы, да? Фанатики. ⁇ пта. Минус один. Где кто? Чисто. Я не вижу. Всем перегруппироваться и двигаемся дальше. Все, идем. Пере перегруппируемся. Куда там? Вперед, ребята. Идем, идем. Я так, я, я, короче, пацаны, я с вами ненадолго. Вот. Идем, идем. А они в окнах! Вспышка Нет, на крыше слева! Крыша справа! Я снял того! Получай, сука! <свист> ай! Ай! Ха, следующий! А там что за Получаешь, вспышки? Падла. Ха, следующий! <свист> Я только одного, короче, загасил. Так. Снайпера на крышах, да? Снайпера на крышах. Отлично! Отлично. Слева, на каких крышах? Факта. О, вижу. Слева справа! Один на крыше, справа, Отлично! Готов. Отлично, готов! Ништяк, кто там толкается? Я, короче, парни. Ненадолго с вами. Мне надо вообще в другую сторону. Минус один! Кого ты там стреляешь? Где ты там стреляешь, я не вижу. Дороги! Отлично! там что-то рвануло, видал? С базуки долбанули, что ли, или что? А вот в этих окнах? Где я свет меня. горит? Ладно, идем. Ебочка! Ага. Вналивное. Гера в наливное яблочко. Так, смотри, бежит. А, это свой, наверное. Опа. А вот это... Готов. Опа. Готов. Вперед, вперед. Слева. Справа за трубами. Да ты определись так, ты. судя по карте, нам направо. Там есть безопасный проход под землей. Слева, направо. Справа. На балконе и окне. Где? На каком? Я не вижу. На каком балконе и окне? молотим. Разметили. Вот так. Погоди, откуда стреляет? О, вижу. Хорошо. С этим покончено. Вы как, нормально все, да? Вы как нормуль, друзья? Так, а мне вон туда. Вам, наверное, туда, туда дальше прямо, да, мне вон туда. Че, мы вдвоем остались? В смысле? Ладно, идем. А че стоишь? Так и будешь здесь стоять? Э. Будешь мне помогать-то? Иди ты взад. Иди ты взад. Где? А я хочу сюда залезть посмотреть может там какая-то пушечка интересная или что у этого у Фонат... где а а я о чем идем дальше. все ништяк сейчас погоди я здесь проверю бараки пусто двери не открываются по любому а у них тут. Где-то же здесь я убил, да, чувака? Нам-ка, ну где труп? Где труп? В смысле? Может наверх подняться, да, надо? Что может что интересное у них есть? Патроны для пекаля. О, погоди, это что? А, нет, такое мне не надо Окей Ну-ка, там что В этой комнате Получай, Лошадка Куколки Куколки Куколки и лошадки Опа Мелодия Все, короче пусто здесь ни черта нет больше короче идем идем искать тайную комнату они смотри, они меня ждали норму молодцы парни он там телепортировался идем а они говорю мы с ним твои опа а тут как быть? А, здесь пролазить? Ну пойдем. Ч ⁇ встал? -то? Меня типа вперед пропустить? Леха, туннели, подземные. Здесь по-любому сейчас крово кровосиси будут. О! Ай-ай-ай-ай! Ай а ч ⁇ я один-то? А ч ⁇ я один-то? Где остальные-то все? Бляха! Хера вынес просто! А чё я один-то? А, а остальные-то что не зашли? Может, тут пока я защищу, зачищу, короче, всю эту хейп? там стоишь пошли пошли пошли что сын э фима глобус пошли или может здесь пройти может на херушки мы здесь пройдем идем не вообще здесь пройти как Я вот сейчас чё... ну, ладно так-так-так окей откуда ирек тут 10 штук я отступаю я отступаю смотри он свалил В смысле он слился а нет он зашел Опа! подмога бежит. И к ним подмога. И ко мне подмога. Ты что там стрел? ребят так дело не пойдет вы че тупить идем идем о во другое дело за мной смысле? затолкал меня короче по мне начал свой стрелять и еще эти стрелять и еще плюс у меня затолкал туда Нормально. Нормально. Меня. На, так, минус один. Убежал, смотри, засал, да? О. Минус второй. Четенька. Он, не... Он меня не видел. Он меня не видел. Нормуль. Найдите вход на ЧС. Да не надо мне вход на ЧС-то искать сейчас. Не надо тайную комнату, комнату найти. Так, погоди, все они здесь закончились. Ну то давай-ка полутаем Вот кто такие? Так, окей Патрончики, патрончики, бинтики Все это ништяк Все это нужно Так, у меня там не перекрылось опять задание это. Окей Так, это я все заберу Хорошо, батон тоже, наверное, возьму Пригодится Вдруг проголодаюсь, так, вот это хорошо вот это хорошо, движемся, так, ништяк, я надеюсь, ну. отлично, я надеюсь, меня это... Ну, сейчас... Опа, снайпер! А что за звук? Да в смысле? Сдохнет уже! Ты слышишь звук? Это у него пушка? Это у него пушка такая? Как будто она, знаешь, какой-то плазмой, да? такой звук просто так, ну давай о хорошо так сейчас там снайпер Погоди, а у меня от снайперской есть вообще, Леха? У меня от снайперской вообще есть патроны? Может это со снайпер? А, -а, -а фигушки. Не прокатит. Он так вот попадает, прям точно, видишь, выстрела просто мощнявая какая-то там пуха у него. Да по-любому как-то залутать ее. Как же его снять-то? Давай, давай, умирай! Я вообще попадаю в нему или нет? Ох, как щелкнул, щелкнул ему. Отлично. Только мне как-то надо туда на крышу подняться, чтобы забрать у него эту пуху. Мне прям интересно, что это за оружие такое. Какое-то, наверное, новые технологии какие-то. Ты прям слышал, как он просто энергию так набирает стреляет, короче. Нет. Чего? Теле... Телефон. А, прикольно. Блеха, еще! Такой же пухой. Короче, погоди, я сейчас добегу. Если смогу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блядь, заклинило опять. Хорошо. Бегом-бегом. О! Найти тайную комнату с тайником, отлично Справка, местный фольклор Ладно, читаем попозже, когда поспокойнее будет Так, э, комнату с тайником, ну погнали Где же она может быть? Я думаю, по-любому где-то, может на вторых этажах, выше там. Скорее всего, наверное, возможно. Хотя вот цель появилась, значит, где-то на этом этаже. Погнали искать. Опа. Откуда? Минус снайпер. Хорошо. Колесо оборзения. Ништяк. Бляха, откуда? Зажигал. Нифига, это он с такой... Офигеть. Ты видал? Это с такой дали, короче. Он по мне попадает, стреляет. опасная опасная припить это по нему не попаду это, Наверное, сто процентов я по нему не попаду надо короче как-то удирать а... лоб бегом бегом бегом бегом отсюда бегом отсюда через окно я смогу пролезть Че, нет а если сломать а, -а, -а. а там есть вход как-то снизу. А через это окно. О, зашибись. Это что? Это лифт. Он не ведет там никакую тайную комнату. <do> <laughs> так, где тут тайная комната? Тайник, ты где? Что мне меня чешется, но... По мозгам, что Так, отсюда я пришел. Окей. И... Опа. 26-я квартира. А, нажмите, чтобы открыть дверь. Вот он, наверное, и тайник. Да? Можно закрыть. Закройся. Чтоб никто не видел, никто не знал. Так, что мне здесь нужно найти? Обследовать тайник. Окей. А, поднять предмет. Новое задание секретная лаборатория. Окей. Это что, поднять предмет. Опа. А это что за ништяк? Так, это что за ништяк? Это у нас армейский бронекостюм SCAT-9M, создан для проведения штурмовых операций в зоне активности аномалий. Составить тяжелый армейский бронекостюм серии PS-3-12P. Встроенный компенсационный костюм, шлем, сфера, короче, предоставляет великолепную защиту от пулевого и осколочного попадания, при этом не снижает подвижность солдата в наличии сбалансированной системы защиты от аномального... Воздействие. Короче, получается, если по нам будет стрелять, мы не будем вот так вот тормозить, как это обычно бывает, да? Окей, ништяк. Кто-то говно выкинул. Так, что еще мы взяли? Это что? Нечто вроде мощной электронной отмычки. Похоже, что она создавалась с целью взломать какой-то специфический электронный замок. Как ни странно, конструкция не подразумевает универсальности. Оно создавалось для конкретного замка и не способно взломать какие-либо другие... Годы. Интересно, интересно. Так, а что вот это? Потертая рукопись кожной обложки. Написано самим стрелком. Судя по заголовьям, в ней раскрываются некоторые загадки зоны. Интересно, интересно. Так, а, журнал. Информация так, операция так. А, личные заметки. Тайник в репети. Так, в тайнике я нашел короткий отчет о том, как мы вместе с Клыком проникли внутрь подземных галерей вокруг саркофага на ЧАЭС и нашли некую подозрительную дверь. Клык сказал, что к следующему разу соберет дешифратор для электронного замка. <как> Потом мы были вынуждены спасаться бегством. Там немерено патрулей монолитовцев. Ну что ж, э, готовый дешифратор я тоже нашел в тайнике. И есть план как найти эту дверь. При этом, как я понял, приближаться к монолиту смертельно опасно. Во всяком случае, мы избегали в прошлый раз проникать под саркофаг над разрушенным реактором. Монолит, судя по всему, именно там. Окей. Короче, получается, да, стрелок это, это наш меченый. Стрелок это меченый, видишь, он типа пишет, даже здесь он пишет, как мы вместе с кулком. Понятно, короче. Понятно. Окей, okay, а что у нас? У нас есть еще местный фалькверд об испытании веры. Братья, недавно Монолит испытывал мою веру, и я чуть было не сошел с истинного пути. Но я выстоял. Хвала Монолиту. Его испытания зацикаляют нас. Мы возвращались из темной долины, и я чуть отстал от братьев. Зло воспользовалось этим, и внезапно начала играть со мной. И я усомнился. Истинные образы исказились. Враг нашёптывал мне, что Монолит использует нас как рабов. Но потом я понял это испытание. Я вспомнил о могуществе и сиянии Монолита. И тогда воля и уверенность вернулась ко мне. С тех пор я уже не боюсь никаких испытаний и не знаю сомнений. Хвала Монолиту. Окей. Короче, фанатики. Понятно, фанатики. Так, а... секретной лаборатории Найти тайную дверь. Найти тайную дверь и где эту дверь искать? Где-то за, за группой стрелков. Найти вход на ЧС. Я так и не понял, где эта тайная дверь находится. Глядите, нужно, нужно почитать по... Где там личные заметки, нужно почитать, короче... Нашел внутренний подземный коллег, пока на ЧС нашли некую подозрительную дверь А, значит на ЧС, мне все-таки надо сейчас пробираться на ЧС Понятно Так, тут дверь закрыта Это плохо, тут все закрыто Это плохо, окей Значит мне нужно сейчас двигаться к ЧС Закрыто Понятно Так, а вот эти двери здесь, номера не открываются Да, здесь только единственный номер Который можно было открыть и зайти Понятно Так, наверх мне тоже не пробраться А я хотел на крышу подняться И Посмотреть эту Снайпер Здесь все замуровано Понятно, короче, надо двигаться на ЧС, ой, ой, ой, -ой истощен, истощен, что-то я истощился прям, по мне сейчас еще и попадут, ляха, надо спрятаться так ладно окей э, найти тайную дверь так э, найти вход на ЧС, короче. так валим короче отсюда Это что? Что за взрывы? В смысле, как мне, мне надо какой-то обход, что ли, найти или что? Как да в смысле, что это было? Так кто такой? Так кто такой жесткий? Так. <свят> В смысле, ты чё? Я чё, перегружен там? А чем я перегружен? Перегружен Чем перегрузился? -то? Опа! <свят> Сидит такой тут Нормально Уселся Так, гранаты я заберу, хорошо. Патронов, патронов мало. Это плохо. Это очень плохо. Авангард. Так, я единственно не понимаю, короче, откуда стр... снайперы саны. Охереть там какая дичь <laughs> Охереть какая дичь творится Просто свиньи полетели Так, окей а... Это что? Следовать за группой сталкеров Найти выход Найти выход на ЧЕС. Так я же нашел выход на ЧЕС, в смысле? А это что? Пронил саркофаг. Это Припять. Окей, это ЧЕС. А я-то где? Я-то где нахожусь? А, вот это я? <laughs> Нормуль. Журнал. Личные заметки. Окей окей окей слышишь да как это это это это или как мелодия или что это звук такой слышишь да кстати заметил здесь даже радиации нет Кто стреляет? Понятно. За деревом сидит. Это наверное... Смотри ЧС имени В.И. Ленина. Лихо заклинило. Здесь по любому наверное вообще каждый сам за себя. А все убил. и теперь убил как. ух патрон, ты у патронов все равно, блин, патронов все равно мало я не знаю, смысла нет брать, наверное, потому что патронов не наберут да в смысле, кто там? долго для бляха нечестно нечестно нечестно в плане того что э, у военных вертухи есть а у нас ни черта нет. что у меня там все за ни хера я че творится я че творится Бах! что вообще творится? Да, да что ты! Погоди, а снайпер, у меня патроны все равно нет от снайперки, так что нафиг ее, наверное, да? Я ее выброшу! так вот сделаю. А вот это я вот так вот возьму. Вот гондурасы зашевелились? Вот и все. Вот и все. Ёпта. Хера, я тут постоял. А че не бежим-то? Охереть, охереть. Ты видал? ой Вот это я тут протянул! Надо куда спрятаться, короче. Пускай они пробегут мимо. Да что у меня клинишь-то ты? Что ты у меня все клинишь-то? А че у меня аптечек нет все все аля алю есть аптечка ничего не бера, не бралось <реклама> <реклама> <реклама> прикрой коршу на прикрыл он коршу <реклама> давай еще раз попробуем В смысле я же сохранился нет ну, ладно короче делаем уже сразу вот так выкидываем выбросим здесь мы сейчас так, готов сейчас мы здесь вот берем сразу так 102, 101, так. так так так так, так Пистолет мне нахер не нужен Вот так Все, здесь сохранится И валим, пускай Пока эти там не набежали, да? Да, гандурасы там зашевелились такие Короче, на самой ЧС мне нужно найти будет какую-то секретную комнату, там, секретную лабораторию, секретную дверь какую-то. Я так понял, да? Отлично. Вот это, конечно, жесть. Смотри, как фигачит просто. Аномалия. Аномалия просто. а вот и для снайперской а вот для снайперской, короче, винтовки, патроны ладно, лезь так, есть какая-то дырка-то? чтобы залезть леха бляха, бляха готов? убил? вообще что то жесть какая то все что то стреляются что то, что -то, что -то хватит хотят твою мать это по мне уже ракетный, с стирать. блин они все со снайперками ты прикинь ты прикинь Так, а вот военных уже сложнее убивать. Вот и дырень. Вот и дырень. Там какие-то припасы, короче, есть воды. Готов, снайпер. Ребята, монолитов ты снайперы? Не сподел, не спи, стреляй, не спи, нет, не убить никак. как. Не попасть. Мы, значит, мы... Да в смысле, что он не идут? До... какого хера, погоди. Вардер, я О, -о, О, нет! Вардер, Блин, а там припасы, вот здесь припасы. Ну-ка, ну-ка, ну Где вход, вход, вход, вход, вход, блядь. Где тут припас? Блядь, а у ни черта нет. Ни черта нет. Меня опять тут окружили, короче. О, ты смотри. Отдам. Капзда полная. <смех> Капзда полная. Окей, друзья. Окей, друзья. Так. У меня видос как бы уже подошел к концу. Вот. Мы, в принципе, в припять, припять пробрались. В пробрались, короче. Нашли тайную комнату, да, немного вот на ЧС уже прошли. И продолжим уже в следующей серии, в вот, разрыве, будем разрыв. думать, как тут вообще выбираться, как что и делать, а, в этой вообще чертовщине всей, вот, А вот так вот здесь спрячемся, я думаю, пока меня никто не видит, вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, с вами был Валерий, всем пока.